Золотые, красивые. Николай, какие лапки? Золотые. Не... А у меня золотые. А у тебя не те, у меня Очень сильно золотые руки от него. Вот, смотрите, я убираю, пытаюсь убрать. У него вот золотые руки. О, это я больно. Николай, фу Где, дорогие друзья? С вами я, Мир без мира. И сегодня... Мы будем распечатывать пупси так что мы начинаем так и которого у меня никогда не было и мне там очень интересно кто мне там попадет так интересно кто еще посмотрите, какие они уже красивые прям. Такие, такие. Прям жемчужные, можно сказать. О! Лесочек конди кондиционера. И тут, похоже, кто-то не сидит. Да. Я сначала хочу открытие это. Там... И это пакетик э, до слайма и ложечка единорога. Вот ложечка единорога. Такая миленькая. Золотая. Теперь давайте откроем наш пакетик. Следующий. Смотрите, кто и найдите, кто мне может попасться. Так, сейчас мне надо посмотреть. Ой, я знаю, кто у меня будет. У меня будет вот эта милая обезьянка. Оливиянка. Так, давайте откроем нашу обезьянку. Или может это кто-то? Матышка розовая Такая милая вот, вот такая малышечка У нее сосочка Даже есть И рук. Обезьяна рука Чем ее нее ресницы Как у настоящего человека Они прям как у человека реально, Объемные Ну такие красивенькие Жгамурная обезьянка Читали инструкцию и добавляем воду. 20 грамм воды нам нужно вылить в рот обезьянки. Вот ну, такая смешная. Очень даже смешная. Так, обезьянки кушают. Все, пожалуйста. Так, походу, все. Так, начали. Раз, два, три. Все. Так, теперь, что у нас следующее, надо делаю, так, найти вот эту дырочку, вот эту вот дырочку в жопке. Так, пошел, вот, вот тут, видите, сердечко, да, вот у вас сердечко. Так, отвести, убираем сосочку, соску, а не соску, Нажимать на голову. И обезьяна будет делать слайм. Тас, два. Три. Ой. Что-то желтое, Прям как настоящий. Посмотрите. Вот посмотрите, стойка. Это не обезьяна, это какой-то чуть. Ай, ты за так. давайте. Все нужно, все мне нужно. Так, вот. Теперь у нас есть еще вот такие порошочки, и мы должны добавить сюда. Где у нас тут открывается? Давайте. Вау, у меня оранжевый Прям цвет фанты. Посмотрите. Так, все, высыпали. Так, берем, берем. Так. Где моя ложечка? Волшебная ложечка. А, ага. вот. Так, давайте помешаем. Так, мы воды немного добавили. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Привет. Я думала, что это ну, обезьяна и слайм будет побольше. Ну, от такой цены. Надо не обратно. Ну, хотя оно там было по акции. Классно, Николай. Так. Давай, бедный ложек, стриг. Мяу. Мяу. Давай. Мяу. Мяу. Это я решила, я буду брать свой слайм в руки. взял свой слайм и начал им играть, но вдруг он стал липким. Он стоял пару дней и, может быть, перегрелся. У меня руки золотые! Класс! Типа прям... Вот, смотрите, какие у меня лапы золотые! красивые. Николай, какие лапки золотые! У меня золотые! А у тебя не золотые, у тебя зеленые! Я бы не сказала, что это настоящий слайд, потому что он такой липкий немножечко. Ну такой. Не растягиваться. И в нем маленькие комочки. Ну как бы такой у всех слайдов. Ребят, да. будем плайд... прощаться и отмываться. Я была с мира. И мой младший брат Николай. Да уж. Посмотрите на Николая в руки. Вот это его слайд. Николай, ты его научил загущать, Молодец! самой загустишь? Николай, у тебя на голове смотришь!